Здравствуйте, уважаемые подписчики! Снова я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Поступает определенное количество вопросов, самые разнообразные вопросы. Рад, конечно, если вы что-то берете полезное, своих советов, рекомендаций и ответов на ваши вопросы. Дело к весне, и вот задают такой вопрос линька животных. Линька – это естественный процесс, естественный процесс на коже. Смена волоса. Смена волоса, пушок там уходит, волос уходит. Вот. Старый, значит, теряет животное, собака, кошка, все животные вот. теряют. А молодой волос, новый волос, скажем так, растет, укрепляется и покрывает кожный покров, и все встает на свои места. Но! Здесь есть одно но. Не надо путать с авитаминозом. Если вдруг бывает такое, что зимой, допустим, или летом, или, допустим, осень какая-то, вот начинает выпадать волос, то клочками, то, значит, пучками, скажем так, не в сроки, которые предрасположены, линька, нужно забить тревогу и обратить внимание, как бы это не аллергическая реакция. При аллергии тоже может выпадать волос. Либо это отдифференцировать еще от авитаминоза. Это, это все линька. Вот. Авитаминоз, волос теряется, теряется, теряется. Но это не линька, а потеря волоса со смены или без смены, или потом. От авитаминоза. То есть не хватает в организме витаминно-минерального питания, витаминов и минералов не хватает, начинает падать волос. Тревога. Надо смотреть. Или аллергическая реакция. Съела кошка или собачка мандаринку, или там шоколадку, или что-то аллергическое, начинает выпадать волос. Может такое быть. Все, надо бить тревогу, смотреть причину. А сама линька как таковая, это естественный процесс в организме, который проходит снаружи. Обменные процессы идут, он выпадает, растет новый волос, покрывает, держится умеренно, если животное условно здоровое, все это держится, и все. Есть еще и патологическая линька, то есть долго проходит, неровно проходит как-то у собак, у крупных пород, допустим, или там кошки уже в возрасте, которые, вот, или там колтуны незначительные для животных, если такие пушистые кошечки есть, вот. Во время линьки, во время линьки можно помочь животному в зоомагазинах, есть специальные чесалки, Вычесывать, помочь, вычесать этот старый волос Это ускорит, скажем так, смену волоса Тот вы вычесали, потеряла кошечка, собачка там Естественным путем вы помогли ей вот. И новый волос вырастет быстрее, лучше и качественнее Колтуны, вот у кошек чаще всего у этих есть колтунорезы Вы их знаете наверняка Все это в зоомагазинах есть Вот эти можно применять, если колтуны все, что непонятно, спрашивайте, что непонятно, задавайте вопросы, подписывайтесь на, на канал. Всегда рад я ответить на ваши вопросы. До свидания, всего наилучшего.